Для того, чтобы создать кабинет для нашего кандидата, мы заходим в раздел «Кабинет», «Рабочая тетрадь», выбираем вкладку «Создать кабинет». В графе «Имя и фамилия» мы вводим имя и фамилию нашего кандидата, например, Александра Фануи. В разделе «Выберите презентацию» можно выбрать одну из презентаций, по умолчанию стоит «Самая последняя». Также мы можем выбрать тему фона. Здесь представлено много тем. Ну или мужчины можно, например, выбрать автомобиль. Выбираем одну из картинок. Можно также выбрать цвет кнопки. Например, светло-зеленый. Нажимаем «Создать», «Ок», а, вот ссылка на кабинет нашего кандидата, нажимаем «Скопировать ссылку», Окей. вот как будет выглядеть вход в кабинет вашего кандидата. Здравствуйте, Александр Иванов, этот сайт создан специально для вас. Вот так создается кабинет для кандидатов.